Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и Эфисер. Всем привет. Сегодня мы сыграем в игрушечку Move. О, oh. да, я, да, собственно говоря, у нас продолжается Новый Год. У нас прям замечательные персонажи. Все весело. Ну, погнали уже сразу oh, играть да. с новыми модами и с новыми режимами. Так. так, ну я да, твой ну, вот любимый эту. как всегда поставлю обязательно вот это и вот это все отлично обязательно вот это и вот это. это. ну полетели так и кто у нас а -а -а. ты выбираешь мутатор ну давай выбирайте выбирай. яйца пугик сегодня будет жестким на твоей стороне Путаница, все перемешалось. Жара. Это будет жара. Это будет твоя любимая жара. Ни я к тебе побежал, вот им объяснить. эй эй Там сверху две уже. Давай уберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, ой, ой, ой, капец какой! О, <связь> есть. Блин, <связь> слишком высоко я прыгнул. Так, ой, все персонажи голые. <связь> снежок, снежок. Так, а мы снег чистим, видишь? Ага. Они краску как всегда. Прикольненько. Да что ж вы все? Дайте мне почистить снег. Я люблю ведущий. чистить снег. Ну вот и я и должен чистить. Все нормально. Строительные блоки, ты опять их поставил? Да что-то ничего не дает, да. Почему новый режим не прилетает, а? Да уберись ты, господи, там какой-то дебил. Видео Капец. Вот что он делал, а? Ты Почему новогодняя шляпа накинули? Под водой тяжелые пули, серьезно? Это пипец. Это, это будет сейчас, сейчас очень же жестко. Сработало. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Все, один готов. Да, да, да. да. Как вот это диспансерация еще и. Да. Кто? Я. Я Уильям. Тяжелые пули. Если свет. Зона детонации. Нас четверо. Да вообще. Да уберись. Допрыгался я короче. Сейчас буду стопить всех подряд. Давай за зеленым иди. Не трогай меня. Я хороший. Так это ты зеленый, точно. Я забыл, что ты зеленый. Иди сюда. Они тупят жестко. Ой, я Рик ему. рика рика Рик, Рик торможу. Опа, Рик. Нет, ты победил. Я офигел, я пошел там, думал, моя взорвалась штука, но нет. Я быстро вверх нажал, прыжок, и меня вот портнулась новый режим. Сработало. Так, а что? Где я нахожусь вообще? Можно мне объяснить, где я нахожусь? ч я бомбанул? Я не понял. А где я находился вообще? Нахрен отсюда? Блин, это капец! Я вообще не понял, где я нахожусь. Я не понял. Как меня разбомбило? Экран. Ты Тетрамино, гаси свет, капец. Желтого раздавил, розового раздавил. Меня раздавило. Это была самая легкая победа. О, команда зачистки, мой любимый. Только тут все не будет так просто, это та самая карта. Так, блин, опа. Так, прошли, прочистили. Смотри, ты там неплохо начистил. Ты, кстати, выиграешь, да? -ху -ху. Я на втором месте получился. 25-25. Опять строим. Ага. при этом опять свет погашен. Дай стой. Да, куда? Куда? Я просто туда нырнул. Зону детонации опять. Да что же за фигня? Так. Это Слушай, просто... Что? Зачем ты их убил? <свят> Я хотел их убить Ой, но... и, себя и забрал. Маслый Молодец. плюх опять. И гаси свет. Да что ж такое-то? Да уберите в эту <свят> хрень. Чё тебе Ой, не хороший какой. режим. Да вообще хороший режим, только я не понимаю, что тут делать надо, а так нормальный режим. Всё нормально. Все нормально, все нормально. Так. Отлично. Я чуть не сдох уже. Такая ж фигня. Нет, я уже сдох. Надо меня там блочить. Капец. А я тебя не блочу, я вообще не знаю где А вон где я. Так, где у нас там офицер? Я победил. Как ты там побеждаешь, это жесть. Я сам не понимаю, как я побеждаю. Дайте мутацию, главное. Шипастый мяч, гаси свет. Кто-то уже бомбанул. А где мяч? Я не вижу Он где-то шумит. Он где-то ударился. Он меня забрал. Ой, ой ой ой ой ой ой ну подпрыгни туда покажи где мяч то блин он меня влетел ну ты серьезно козьёль ты О, время выбирать мутатор ой я щас отомщу как я отомщу посмотрим что это это жесть это еще и хитрый пол. Да вообще хитрый пол. Ой-ой-ой. Так. Я, пожалуй, наверх пойду. Че? Нас переместило? Да. Жесть. Жестко, да? То есть кто-то на хреновой до стоял и. Да елки-палки, блин! Ой, я победил, я даже не заметил, жесть. Я даже не видел, где я стоял. Опять могло тут переместить. Ну тут конечно. Да я пожалуй побегу. Да елки зеленые. опа Папа. Нас перемещает автоматом. Да что за? Уху! Ох ты почти победил! Почти победил! Outbreak! О, опять эта штука, которая мы не поняли, как еще работает. Угу. Оба. Так. Ой-ой-ой, что за? Какая-то хрень вылетела. Надо короче, успеть короче вот того. Да, последним коснуться и вылетают ракеты. Стивец. Охренеть. Тетрамино. Ну Пипец. Дядя Фессия, тебе нужно побеждать. Ну, типа того. Ой-ой-ой, <связь> ты победил. А, тебя не успело свичнуть. Я сконцентрировался Классно. на тем, кем я стану. И... И ты стал мусорным ведром. Ну что ж, если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, прожимайте колокольчики и, конечно же, оставляйте смешные или серьезные комментарии. Да, именно так. Ну а с вами сегодня был Дел и Эфи Всем спасибо за внимание и пока.